снились конфеты мне раз что сама покупаю что предлагаю и как можно понять для себя что понять я так понимаю, что вы хотите понять, когда конфеты снятся, это хорошо или плохо. Когда конфеты снятся, это к счастливой, мирной и теплой жизни. Конфеты также могут сниться к соблазнению. То есть, если вам снятся конфеты, бойтесь, что вас соблазнят. Если снится соль человеку, это говорит о том, что нужно быть более целеустремленным, более жестким, более, наверное, таким решительным. В случае, если снятся алмазы женщине или бриллианты женщине, сейчас вот могут сниться, то это для женщины обозначает замужество, счастливую судьбу, если для мужчины это внезапное богатство.